Здравствуйте, дорогие мои друзья. Что же, не забыли ли вы о Александре Габышеве, о Шамайне Войне? Уже где-то, где-то далеко мы привыкли к таким новостям. Что-то произошло, что-то нужно, должно идти. Но Шаман, слава богу, на свободе, но под контролем. Не дают ему проявить себя и информационно заблокировано. И только намеками он может дать понять нам, нам всем, не только в России, а по всему миру, что продолжается, и его работа продолжается. Даже там, сидя под контролем, под колпаком спецслужб, под колпаком, я бы сказал, вот этих вот кремлевских колдунов, он умудряется дать нам лучик надежды. И вот сегодняшнее его сообщение, обращение, которое, наверное, вы уже и не, и не читаете, и не смотрите. Просто он обращается, поздравляет своих друзей э, с праздником. И умудряется еще две минуты рассказать маленькую сказку о том, что ночь сейчас, но рассвет уже близко. И что пока идет ночь, он еще остается шаманом. И все люди, которые были в его отряде, его белое крыло, черное крыло, которое вы все прямо, ах, скажете, ну мы этому покажем этому, покажете не покажете, а все имеет смысл. Вот поймите на что, насколько все имеет смысл и черное и белое, пусть даже вот какие-то нехорошие вещи, они в общей картине они нужны. И шаман это всегда вам говорит, что не смотрите на внешнее, смотрите в вглубь. И сейчас он говорит, что сказка-то продолжается. Я буду еще, я работаю, я помню и делаю все. Даже сидя вот там вот под контролем полнейшим, не имея возможности, часто вот только какие-то такие сообщения раз в месяц, что-то вскользь, намеками, блеском глаз, какой-то песней, рассказом. Сказкой. Все знаете, сказочники, сказочники, знаете. А и мир этот родился из сказки. Из того, что у какого-то великого существа родилось намерение, почему бы не сделать это? Вот. Просто посмотреть а как это все будет. И черное, и белое, намешать разных цветов. но вот, сегодняшнее сообщение шамана о том, что ночь идет, но сейчас уже будет рассвет, и он ждет, для него это тоже нелегкая миссия, и что когда наступит рассвет, тогда он из шамана, воина, превратится просто в Александра, хорошего человека, который хочет жить в лесу, среди природы. Не думать об этом, то есть он, он пришел оттуда, он пришел не потому, что что-то ему здесь нравится, а потому что он понимает, что эта чернота захлестывает, Весь этот мир. И ему пришла миссия, и он пошел ее выполнять. Некоторые скажут, какая-то ерунда, и какая миссия, ничего он не выполнил. Надо было тайно идти. Опять вот вся эта вот э, канитель закрутится. Потому что у каждого из нас свое разумение. Мы сами. Мы знаем лучше, что надо было. А надо было и так сделать. Все это божественная игра. И как получилось, так и получилось вся вот эта волна. Идет, и она продолжается, хотя она, видите, идет не публично. И вы скажете, ну ты вообще зря, за, за тобой же следят, за шаманом следят. Но и шаман это не зря сказал. И сказал это он для тех, кто услышит и увидит, для нас с вами, что не, расслабля... не расслабляйтесь, ребята, не расслабляйтесь. Сейчас вот самая, самая ночь, а рассвет-то близко. И все здесь работает в этой схеме. Все участвует. И он там не просто так сидит. чей гоняет, как, как обычно. Нет. Он, может быть, и гоняет чай, но делает это не просто так. Потому что в руках шамана-воина часто чайная ложечка. Сильный и важный инструмент, которым можно, знаете, такого намешать. Мешает шаман чаек. А где-то вихрь кружится. Вот она сказка. Сказка в нашей жизни, которая стала проявляться. И кто-то смеется над этим. Они слишком важны, слишком... В школе их обучали, что какие шаманы, какие духи, какие стихии. Все у нас там атомы, молекулы. да, там Все, все четко, все распределено, все по логике. Как же часто я видел, когда вот эти такие прагматичные и такие настроенные люди... Вот... Так, таким образом, как их там начинает штормить, когда приходит какая-то беда. И они, им уже открывается это видение. Вот видите. И тут черные колдуны подбирают момент. Хорошо, друзья мои. Испугались? Тут название вот, вот именно в этот момент. Ну что ж такое, а? представляете? Ну ничего, ничего. Шаман и не такое переживал. И сейчас действительно... Важный момент. И он дает нам сигнал. Что вот сейчас. Сами понимаете. Декабрь месяц. Самая длинная ночь. Здесь. По нашей земле. Самая длинная ночь. Самый короткий день в нашей стране. Скоро наступит. Но в наших с вами силах. И шаман тоже не сидит просто так. Он работает. Помним о нем. И если возможно. Тоже вот посылаем тепло своей души. Потому что. Бывает тяжело понимать, что ты как бы один. Дайте ему надежду, что он не один, что, что вы помните еще о его, ну, о его слове, о его миссии. Что несете вот этот вот огонь, который он когда-то зажег в сердцах многих. Все, друзья мои, пока.